всех приветствую сегодня небольшой отчетный ролик проделан на работе по поводу отделки и наведения уюта на веранде вот так сейчас веранда выглядит с, с наружной части в прошлом ролике я уже покрасил, я показывал что подиум покрасили вот закончили работу над желюзи. Теперь у нас полностью все окна в жалюзи. Вот так это выглядит с этой стороны. Вчера было прохладно, сегодня тепло. Не знаем, куда от деваться. Но вот как раз пригодились вот такие самодельные шторки. Снаружи еще не доделано, нет наличников. Это В процессе Я отливы поставлю разговор о железе. так это выглядит Сейчас зайдем вовнутрь там у нас маленькие тоже изменения в обстановке вот так вот в зашторенном состоянии выглядят эти самодельные шторки тоже здесь прибьем наличники, покрасим в белый цвет вся эта требуха спрячется вот на косяках надерных ну а вот здесь вот эти шторки в расправленном состоянии выглядит так весьма неплохо там где в поликарбонате были отверстия от гвоздей на этих отверстиях у нас сидят вот такие бабочки были бабочки были отверстия сели бабочки закрыли отверстия тут помидоры еще маятся прохладно еще прохладных высаживать землю поэтому немножко внешний вид веранды портится Здесь вот топчан я сделал в прошлом видео, показывал. Так, далее. Покрасили плинтуса. Синий цвет. синяя дверь, синие плинтуса. Привезли холодильник старенький. Отдали нам наши друзья. Вот. Но сейчас там хранить нечего, он как бы стоит, молчит, не работает. Но наступит время, он нам принесет свою пользу. Вот с прошлого года бадья у нас была вот такая вот, тоже как раз. Совпало так, что она тоже синего цвета. Это бодейка для такой, скажем, технической воды, чтобы посуду мыть. Пить ее, конечно, нельзя. Вот кран. Открыли, налили. Сполоснули чистой водой, потом обмыли. Вот. А когда остается уже вода такая питьевая, ту, которую уже не жалко вылить, мы ее добавляем в эту бочку. Так, здесь плитка с чайником такого вида. но сегодня еще добавил вот такие крючки старых веток. Бесплатный природный материал, пожалуйста. как бы можно было выкинуть и так. Вот такие вот крючки. Ну, полотенце, ухваточку какую-нибудь повешить, еще что-нибудь. Тут микро-микрокухня. Так, а за дверью вот такие три крючка для одежды. Панамку повешать там, халатик, полотенце тоже. В общем, вот такие изменения произошли. Сейчас поднимем эти жалюзи и посмотрим как это выглядит когда шторки подняты вид веранда изнутри с поднятыми шторами. Такими они веерами тут у нас расположились. Слева и вот здесь справа. Конечно же, когда шторки опущены, ну и в таком состоянии, в поднятом, вот определенную атмосферу такую придают, уюта. Поэтому после того, как уже можно будет установить наличники окончательно, закончить такие мелкие работы, вид будет немножко еще получше. До следующих встреч. Всем пока.